дорогие друзья всем здравствуйте подскажите насколько меня хорошо видно насколько меня хорошо слышно и сейчас у нас с вами будет прогноз астрологический прогноз на ноябрь месяц на месяц свиньи который начнется с 7 октября по аж 6 декабря Да, по 10 шкале все всем отлично видно отлично слышно я рада меня зовут Пугачева Наталья. Я преподаватель нашей школы, ну можно сказать идейный руководитель школы Натальи Пугачевой. И все преподаватели у нас работают в разделе, в такой, ну каждый в своем разделе, каждый свое подразделение даже можно сказать. Все работают в китайской метафизике, то есть с таким прекрасным инструментом как китайская метафизика и сегодня вы э, познакомитесь ну познакомитесь для новеньких сейчас говорю для людей которые несколько лет ходят к нам э, на прогнозы я думаю просто услышите прогноз э, услышите прогноз сначала мой по карте сейчас быстренько расскажу как ее сделать для новичков Потом будет прогноз от э, нашего преподавателя нашей школы э, Татьяны э, Смирновой по фэншуй. Да, спасибо. Доброе утро всем. Доброе утро всем. Хорошего настроения. Погодка пасмурная. Ну ничего страшного. Ой, да, сейчас так, а значит, что нам нужно с вами сделать? Нам нужно с вами перейти на сайт ком и сделать свою астрологическую карту бадзи для тех, кто ее не знает. Кто не знает, что такое Господин Дня, я сейчас расскажу. Приятной встречи, да. Так, переходим на сайт и вот лена пирогова дает ссылочку переходим в калькулятор и так что нужно сделать нет ни звука, ни видео. Сейчас вам напишут, что нужно делать. Да. Друзья, для новеньких. Кстати, а сколько у нас новеньких? Поставьте, пожалуйста, единички в чат, кто первый раз на нашем астрологическом прогнозе, ну, не на астрологическом, вообще, допустим, меня видит первый раз, видит астрологию Бадзи первый раз. Вот вам нужно перейти по ссылке, которую вам сбрасывает Елена Пирогова. Елена, рада вас видите слышать. Спасибо. <с> вот. И на калькуляторе, на нашем калькуляторе вам нужно сделать свою астрологическую карту. Что для этого нужно сделать? Нужно ввести свое имя. Так, сейчас я напишу. Нужно ввести свое имя. А, нужно... Ну, пол, конечно, указать. Дату рождения. Время, если знаете, то вводите. Если не знаете, то ставите там такие вот по галочкам проходите. Там будет слово нет-нет. То есть два, ну, прочерка, грубо говоря, должно быть. Именно не прочерки, не ноль-ноль, а именно слово нет должно стоять если вы время знаете тогда можно указать город если вы время все равно не знаете то город тогда и не нужен потому что там высчитывается часовой пояс ну и все и нажать на на кнопочку расчет вот да что нужно сейчас для новичков говорю когда вы сделаете свою карту самое важное что вам нужно на сегодня посмотреть это увидеть вот вот это ваша астрологическая карта столпы судьбы называется и там есть год месяц э, час э, день и час и вам нужен столб дня вот этот верхний иероглиф и обязательно прочитайте, кто вы по этому иероглифу да то есть это ваш элемент личности господин дня мы его иногда называем то есть там янский металл или инский металл янская вода или инская вода вот, собственно говоря, хотя бы вот эти познания вам нужны сейчас для того, чтобы мы с вами могли, чтобы вам было интересно про свою же карту узнать. Итак, я пока начинаю. Я первый раз на вебинаре, но давно читаю ваши статьи и пользуюсь календарю желаний. Мирочка, спасибо большое, очень рада, что вы дошли. Надеюсь, что мы на вас произведем хорошее впечатление, и вы будете почаще к нам приходить хотя бы на открытые, на открытые наши вебинары, потому что у нас в конце я всех кстати приглашу у нас будет на следующей неделе мой открытый вебинар про деньги во вторник он будет во вторник и повторение будет в четверг по моему вот я если кто-то еще не записался дам ссылку Ну такой курс конечно не совсем для новичков в смысле будет встреча Но новичкам будет интересно прийти просто посмотреть там посмотреть свои карты эти деньги просто послушать может какие-то вопросы позадавать так что обязательно, обязательно. Я дважды свинья, год и месяц. М -м -м. Ну, в астрологии есть такое понятие, да, как э, две свинки, как некое наказание. Э, очень много у меня было вопросов в соцсетях по тому, что вот а будет наказание, не будет наказание Вообще считается, что это наши какие-то неправильные действия. То есть никто нас наказывать не будет. Ничем мы таким заболеть не заболеем, ничего с нами не случится но наши действия могут быть неправильны и мы можем сами себе во вред делать какие-то действия я как человек у которого есть и я, знаю за собой такие дела я могу что-нибудь сделать чего меня никто не просит но я вот ну или просят ну надо бы отказаться но я буду делать это будет мне тяжело как-то я не знаю там еще что-то но я буду делать вот вот это вот про вот это так само наказание работает ничего больше да? а, месяц свинки это месяц это не годовая энергия это не энергия а, это не энергия там так то когда у вас на 10 лет приходит вот те энергии сильные. Вот. ну и для в конце концов для тех у кого есть свинья в карте и вы боитесь что будет ну что-то в этом месяце такое вспомните прошлый год 19 2019 год у нас был год свиньи и собственно говоря вспомните, как вы его прожили что с вами было много ли вы делали ошибок много ли у вас было проблем в жизни ну если много тогда может быть и этот месяц тоже так же сработает если, в принципе, год ничем особо не отличался от... Ну, то есть вы все время там что-то где-то косячите, или наоборот вы всегда поступаете правильно, неважно какое у вас наказание, то, скорее всего, этот месяц для вас пройдет также. То есть это самый вот, простейший способ, когда приходит новая энергия, вспомните, когда она у вас была, что с вами было. Потому что в, в чтении астрологической карты карты очень много нюансов и не видя карту ну я практически отвечаю слепую то есть вот все вопросы которые вы мне задаете в соцсетях я на них конечно отвечаю но это знаете так вот как это в среднем по больнице температура 36 ,6. у кого-то 35 у кого-то 38 да ну и пока не подойдешь к больному ты не узнаешь какая у него температура так и здесь пока ты не увидишь карту ты не узнаешь какая температура да, значит, ну, давайте немножко про прогноз, а то отвлеклись по-быстрому на эту свинью. Кто забыл, то ноябрь по китайскому календарю открывает сезон воды, начинается астрологическая зима. Раз уж мы живем с вами на территории китайской метафизики, то должны принять это как данность понимать, что, что и так сильнейшая вода года начинает разливаться и получает максимум своей силы друзья мы с вами живем э, в вот, 10 лет ну, ой, 10 господи. годы у нас и так проходят э, холодные да? то есть у нас был год свиньи это вода вообще свинья крыса и бык это три месяца зимы Да, э, календарь китайский чуть сдвинут то есть 7 ноября начинается астрологическая зима ну как к нам это относится, да никак это к нам не относится, кроме чтения карт. Ну, если вы занимаетесь, конечно, китайской медициной, иглоукалыванием то, конечно, это все связано. Вот, связано с астрологией, со здоровьем, с точками, поэтому здесь нужны какие-то, все равно, вот, как это сказать, придерживаться, да, первоначально исходных данных китайского календаря. Ну, в общем, целом... Для каждого зима начнется когда хотите Вот у меня там есть знакомые которые на севере живут а -а -а, так а -а -а. А у них там я не знаю что не в августе месяце уже снег за окном показывали мне есть знакомые которые в сочи живут вот сейчас с утра писали вот идем на пляж да? Ну, у каждого зима начнется как начнется но астрологически она начинается вот в ноябре вот и итак мы с вами прожили э, в прошлом году была э, го, зима в этом году зима и в следующем году еще будет зима то есть э, свинья была холодная приходит у нас холодная крыса при, вот в смысле приходит уже проходит слава богу ну и приходит еще более холодный бык и хорошо ли это или плохо у кого карты сильно перегретые много огня э, мало воды Конечно, для вас очень хорошо, что такие годы идут, и вы в эти годы можете много чего успеть сделать. Ну, может быть, для кого вода ⁇ богатство, да, опять же, пожалуйста. Конечно, от богатства мы никогда не отказываемся. Если у вас карта холодная, например, как у меня, да, то дополнительный холод, ну, мне, например, вредит, да? Ну, как бы я не скажу, что сильно вредит. Вот, с точки зрения... Баланса карты, ну, я не знаю, собственно, тому же здоровью надо уделять как бы больше силы внимания. А, так что, друзья, живем с вами в холодный год, астрологически холодный в крысу, да, и следующий в холодный идем, а сейчас еще и холодные месяцы идут. Конечно, это такой вот, ну накладывает отпечаток но ну, ничего страшного у нас вот уже тут ретроградный меркурий заканчивается да так что так что все переживем все будет у нас отлично сейчас я вам расскажу про, хол, про хорошие или плохие дни вы можете их записать можете если что они публикуются у нас в соцсетях они публикуются у нас на сайте так что не переживайте если не успеете записать все будет хорошо а Да, вот приехала с Миратов, обучалась ну, обучалась. Вот, прекрасно, да. А, Кто-то беремень, да, да. А, у нас в Мурманске уже давно сезон воды. Вот точно, все все верно, да. Если карта перегрета самовыражением, а вода это ресурс, это ведь тоже хорошо. Лично мне очень спокойно несмотря на всеобщую истерию по поводу пандемии да да да друзья если вода для вас хороша если она ресурс ресурс что нужно делать а, ну как минимум учиться как максимум а, закупать недвижимость да Например, ну, например, потому что ресурс это недвижимость. Это наше здоровье, это наши родители. Да? То есть когда у нас усиление идет ресурса, то нам нужно заниматься тем, ну, что поддерживает вселенная, вселенная в данный момент. Да? то есть мы не плывем против течения мы постараемся грести по течению то есть понятно что мы выживем в любом случае да? что хоть против течения хоть, хоть по течению но понятно что мы достигнем большего и максимального успеха если мы будем путь по течению да? это, ну, это ясно снег можно сказать первое а где александр пишите где итак друзья вы видите дни 10 а, почему 10 пометила потому что это и дальше будет объяснение что-то день попадает по нескольким просто вот эти дни они высчитываются мы высчитываем несколькими техниками иногда они пересекаются и так 10 11 22 23 ноября 4 5 декабря дни неподходящие для начала любых дел и выяснение отношений друзья вот смотрите а, у вас Просто у вас вы ничего не придумайте. Это не то, что плохой день. У меня там день рождения, а что праздновать нельзя. Все можно. Просто говорится, что в эти... вот Не надо начинать какое-то большое глобальное дело. Не надо выяснять отношения. Да и то... Это же общий выбор, да. Если вы знаете частный выбор, да. То есть вы можете для себя просчитать. И у вас, например, приходит куча благородных, полезных божеств, там, я не знаю, какие-то легкие деньги. Все там вы там на высоких процветающих фазах, ци. Для вас этот день может быть любой из этих дней, может быть прекрасным. Мы опять же говорим в целом, даже больше, наверное, для людей, которые, ну, там, не хотят сильно там что-то сидеть и высчитывать, просто зашли, посмотрели на сайте, а не очень хороший день, пропускаем. Вот, вот это для этого. То есть никакой там лишние истерики по поводу этих дней не, не нужно вносить 10 13 22 25 ноября и 4 декабря дни не подходящий для начала еще и поездок подачи документов какие-либо органы и могут вернуться с ошибками или потеряться 11 14 23 26 ноября 5 декабря день не подходит для посещения врача и и для свиданий. Опять же, для каких свиданий? Не то, что мы вообще никуда не ходим. Ни с подругами в кофейню, ни там, с, там, с друзьями. Но не подходит для каких-то, знаешь, знаете, таких первых свиданий, каких-то таких очень важных может быть для вас. Ну вот, вот это как бы не очень и остальное. Остальное делайте все, что хотите. Да? 15 27 ноября день не подходит для подписания документов, начала дел, имеющих короткий срок реализации, и и не посещайте поликлиники в эти дни энергии а, дня очень низкая сопротивляемость организма падает а, перенесите свои процедуры на другие дни 12 24 ноября 6 декабря день не подходит для подписания документов начала дел имеющих длительный срок реализации например там свадьбы начало строительства опять же свадьбы мы друзья с вами высчитываем индивидуально и иногда такое бывает, что в общем-целом день не очень, а индивидуально для людей этот день может быть очень хороший. Но но сама свадьба может, ну не то чтобы сорваться, а может быть, могут быть какие-то проволочки. То есть день благоприятный, например, для заключения брака, но само торжество может вот быть с какими-то сучками и задорингами как мы говорим то есть это вот на это отражается не то что человек поженился в этот день и все все жить больше не будет. ну еще внимание у нас значит 30 ноября лунное затмение в этот день рекомендуется начинать новые важные дела отправляться в путешествия Ну даже несмотря на то что лунное затмение как бы больше относится к западной астрологии мы уже и так все знаем что такие дни не очень и да? есть дни потери 7 ноября день потерь 10 ноября день истинных потерь вот это нужно внести в свой календарь прям вот чтобы не забыть сейчас прям возьмите календарик я я не знаю как вы я электронным пользуюсь все подряд туда пишу все под рукой все, все синхронизируется с компьютером с телефоном все отлично вот в такие дни никакие начатые дела не принесут успеха все что вы не сделайте в день потерь или на потерь, будет пустой траты времени. Но не так все плохо. У нас есть еще и хорошие дни. Да? То есть у нас 16-28 ноября хороший для начала проектов. Если подготовку к началу важных дел закончена, то смело можете запускать их в этот день. Можете просто поболтать с друзьями. Энергия этого дня оставит много положительных эмоций. От от этой встречи. 17-29 ноября прекрасный день для уборки, можно избавиться от всего ненужного, чтобы не тащить за собой в новый год. А, ну, знаете, здесь уже, наверное, про энергетическую уборку. Понятно, что мы делаем ее, как бы, убираем дом почаще, да, наверное, чем два раза в месяц. Но если вы вот настроены на то, что знаете иногда мы просто даже психологически чувствуем что некоторые энергетически чувствуют у некоторых настолько вот хорошо вот это вот какие-то потусторонние способности развита что они чувствуют что энергетика какая-то в доме плохая какие-то ну начали все ругаться не какие-то недопонимания ты ты ты и вот прям чувствуется что надо знаете вот сделать ну не просто вот убраться а вот как будто бы вот новую энергию внести это вот как раз такие подходящие дни для, для такой уборки будет 18 30 ноября особо благоприятно заниматься делами радующими вас умножение которых вы ждете своей жизни вот обратите внимание да я специально выделила что это лунное затмение то есть по определенной китайской технике, по которой мы высчитываем эти дни 30 ноября попал в благоприятный день но с другой стороны это лунное затмение в общем сами решайте будете что-то делать нет я на всякий случай нет вот. точно так же седьмым числом 7 ноября да? 7 19 и 1 декабря может можете помириться с тем с кем были в ссоре или попросить что-то у тех у кого позиция в данном вопросе много сильнее вашей любом то есть это там я не знаю у своего начальника чтобы вам там поменяли график работы например или прибавку к зарплате или еще что- то вот в такие дни О, удачно но ну, не 7 конечно числа 8 и 20 ноября или 2 декабря дни благоприятны началу дел от которых вы ожидаете долгосрочный эффект замуж уходить отношения начинать, на работу устраиваться но не берите кредиты, платить придется долго. 9, 21 ноября и 3 декабря день для любителей планировать свою жизнь, заполнять карты желаний мастерить чашу богатства. В связи с тяжелой обстановкой в обществе, увеличивающиеся случаями ну, заражения коронавирусом к сожалению, пока вакцины нет, да, все это нарастает у нас. И только у нас везде старайтесь не назначать встречу с доктором на день когда ваша личная ци ваша личная энергия уходит на самый самый низ то есть когда ваш господин дня про который мы говорили в самом начале он у вас на фазе исчезновения вот по поводу этой таблицы много было вопросов друзья вы просто возьмите Сделайте скриншот. Кстати, а, кстати, что-то я забыл скриншот сделать. Опять же, как узнать, да, а какой сейчас день? Все очень просто. Вы можете зайти либо по той ссылке, которую лена Пирогова вам сбрасывала на калькулятор. Вот вы заходите вот на этот калькулятор, да? То есть на нашем сайте lnpugacheva.com. Заходите на калькулятор. Вот я сегодня делала скриншот, видите. 4 ноября, то есть, вам уже показали, что вот сегодня 4 ноября день свиньи. Да? Вот вы смотрите, куда вы смотрите, вы смотрите в день. День свиньи. А, а есть у нас еще вот здесь вот такая закладка, называется расчеты. Сюда можно нажать. Здесь будет китайский календарь. Там такая прям табличка на каждый день. И там можно пощелкать. Ну, здесь можно пощелкать, там можно пощелкать дни выбрать дни, которые вам не будут подходить. То есть вот сегодня день мы видим свиньи да, давайте посмотрим в табличку, то есть кому сегодня вот лучше бы не ходить по врачам, да, то есть низкая очень энергия у какого человека, то есть вот все можете нормально чувствовать, но просто не надо лишний раз рисковать, да? для людей, у которых господин дня янская земля нет это не собака это янская земля это не собака здесь только все все элементы личности это небесные стволы здесь указаны У собаки как мы говорим, такой хвостик и такой же знак только там еще внутри такой хвостик есть он как бы внутри иероглифа сделан а, Наталья, классный цвет волос. Ой, спасибо. Спасибо, да. Мне затонировали. Мне, кстати, а мне не понравилось Ну, что-то я какая-то прям совсем стала и Привыкла, что я блондинка. Мне что-то затонировали в какой-то первомутровый. Ну вот единственный ученик сказал, что, хоро, что не зря стелись, что столько денег отвалило за этот свет волос. Спасибо. А, да. А, Наталья, подскажи, пожалуйста, в чем разница в понятиях потеря истинная потеря? Ну, типа, истинная потеря чуть пожестче <coughs> Да, много учусь. Спасибо вам, Наталья, за ответ. Отлично, да. А если месяц такой, то весь месяц держимся. Ну, ну да. Ну смотрите, у вас месяц такой, но каждый день может приносить вам хорошие фазы ци. Фазы ци, ну в принципе, я не знаю, все, кто учится, мне, конечно, я что-то не, не додумалась вам табличку сюда поставить. Есть такая табличка с фазами ци, и там для каждого элемента можно посмотреть фазы ци. То есть будут же дни, то есть там дни на фазе ци. 1 2 3 4 5 смело можете ходить куда хотите фаза С 6 11 и 12 они такие ну, такие средненькие слабенькие да ну тоже ничего плохого а вот конечно когда фазы 8, 9, 10, вот в эти фазы С такие. вот то есть я не могу сказать что сейчас ВУ, то есть всем людям в янской земли нужно не выходить из дома нет дни то всякие бывают, ну вот, да, месяц такой и если еще и день такой, то лучше посидеть. <coughs> а, когда лучше осуществлять большую продажу у Юли? Это не так все просто, но мне в принципе нравится на ретрограде. Но вот видите, он у нас тут заканчивается уже, наверное, не успеете. Вот мне нравится на ретрограде очень хорошо все уходит, в случае чего, да. Либо, либо зайдите в и вот в тот календарь про который я вам сказала да и вы можете ну, во-первых вы берите вот эти зелененькие допустим дни но ну, там вы как будете продавать вы же будете какое-то объявление подавать да или что-то такое то есть вы ну, первое что можно сделать можно а, подать объявление в нужное время второе можно а, вот вот в вот этот зелененький день да вот в эти числа второе вот я вам сказала в календарик в, в плиточку в такую входите и там есть устранить еще 12 индикаторов дня 12 и, и и 28 лунных стоянок и что вы делаете то есть там два таких нет у меня к сожалению слайда там две такие кнопочки и если на кнопочку нажать, то каждый день будет переворачиваться, они тоже красные и зеленые. Красный типа плохой, зеленый, типа хороший. Но они могут быть плохой, вот так же плохие для чего-то, а для чего-то хорошие. И вы можете на эти плиточки понажимать и посмотреть, какие дни хороши именно для продаж например. Кроме всего, то еще и благоприятные элементы. А, ну да, здесь благоприятный... Вообще у нас с вами... Да, благоприятный элемент, кстати, тоже. Скажите, работает свинья в замке? Свинья в замке, да, сейчас мы еще не дошли до этого момента. Действительно, у нас приходит замковый столб, и свинья не работает. Вы совершенно правы. Свинья не работает. Но на общий прогноз... Дать нерабочую свинью я не могу. Почему? Потому что э, замки у нас имеют... Я сейчас не буду эту тему раскрывать, потому что это нужно приходить, учиться на наши курсы, только на платных курсах я это рассказывал, потому что замки у нас часто раскрываются. И нам лучше перебдеть, извините за мой французский, да? То есть нам лучше как-то предусмотреть, что она может сработать, чем что она может не сработать. То есть дать на общий прогноз что свинья не будет работать я не могу у кого-то она работать будет а, а можно в день устранения да можно александра можно продавать Да. А какие дни ноября можно сделать операции на имплантации ох друзья это не дни ноября нужно это опять же нужны вот у нас есть курс прекрасный выбор да вот кому нужно, вот кому это все нужно, операцию по имплантации, да, кому нужно, у меня в этом курсе прям подбор, там несколько должно быть показателей, я сейчас не могу вам, там есть общие, да, там есть общие, то есть у нас есть какие-то дни, специальные индикаторы, все, ну и вы еще должны немножко про свою карту, если вы идете уж на такую операцию, ну, постучитесь к нам на почту, попросите пирогову Лену, может она вам с какой-нибудь скидкой сейчас этот курс продаст по-быстрому, и вы сами себе все это посчитаете. Либо стучитесь там, я не знаю, к астрологам, но у нас, я не знаю, у нас все вечно заняты, безумно. То есть у нас вот срочного мы срочно никогда не успеваем консультации делать. У меня много учеников, которые могут вам быстро посчитать это, да? Вот. А, то есть я к чему это говорю? Там надо индивидуально. То есть если вы уже идете на такую операцию, то там три копейки отдать, чтобы вам кто-то дат хорошую посчитал, уже, мне кажется, обязательно надо. А, простите, прослушал, где смотреть фазы С? Ну, Мирочка, нигде, к сожалению, не посмотри, не посмотрите, потому что о, даю в платных курсах их обычно фазы С. Но я думаю, что если вы просто загуглите... Фазы ци китайской метафизики наверняка вывалится миллион картинок на на это все. У нас вот где-то мы как-то не разместили нигде на на сайте. А, да, вот вот Елена вам подсказывает. А если крыса еще благородный? А, друзья, здесь для многих будут либо благородные, либо легкие так называемые там. А, в легкие деньги, да, которые для нас являются полезными божествами. Конечно, конечно, это будет отыгрываться. Я сейчас не говорю, что это прям смертельный какой-то день. Ну, я просто говорю, что на это надо обратить внимание. Итак, вернемся э, в бадзи месяца. Единственный месяц в году, когда в небесном стволе, ну, кстати, не единственный месяц, конечно, нас 2 месяца, когда у нас показывается огонь, что-то я забыл этот момент убрать. да но имеет силу сила конечно небольшая почему потому что у нас огонь такой подконтрольный да но у огня действительно есть есть сила почему здесь у нас значит здесь у нас с вами получается столб очень столб очень такой секретный во, слово подобла значит секретный столб у нас получается у нас есть день и у нас есть Рен. они любят друг друга любят безумно тайно никому это не показывают не рассказывают но этот столб он называется замковым он замкнут и от этой любви рождается тайный ребенок это тайный ребенок он это энергия какая будет дерево янского дерева если переводить то это будет но ну, земные ветви то это тигр в общем для новичков сейчас не заморачивайте мозг смысл в чем дерево которое вскрыто внутри этого столпа дает возможность огню гореть вот в чем весь смысл так что горит огонь немножечко пытается он конечно его контролирует но он немножечко пытается согреть все и всех в эту вообще в этот морозный так сказать период а вот другого огня у нас не будет радуемся тому что есть на короткий промежуток времени мы можем расслабиться и дать выход всем своим накопившимся эмоциям то есть ну конечно я не знаю в разгар пандемии навряд ли мы пойдем с вами куда-то по каким-то большим гостям но тем не менее подумайте Подумайте о том как же как вы можете себя и свою семью развеселить но ну, следует помнить про его коварство внешне очень стол столб очень красивый мне нравится образ когда свет звезды отражается на водной глади да? то есть это такая далекая звезда это, свинья, это у нас такой океан воды и вот отражается на водной глади очень конечно все это красиво да. он манит и чарует но Звезд, звезды, на небе, звезды, господи. на небе видно ночью. Ночью все кошки серые, да как известно. И пока мы можем любоваться пейзажем, нас могут постерегать всевозможные неприятности, распознать, которые мы можем не сразу, откуда это берется. Из-за того, что столб замковый, столб секретом, столб, в котором может что-то пропасть или что-то всплыть то есть у нас такой месяц действительно интриг тайн разоблачений нужно очень постараться чтобы вода ноября не вынесла на поверхность какие-то нелицеприятные сведения вот о которых вы старались забыть но для инского огня свинья это благородный человек то есть сам по себе столб он имеет как бы внутри благородного человека да? действие которого направлено на то, чтобы огонь, огню была оказана помощь в сложных и запутанных ситуациях. Определите, какой сферой жизни для вас приходится иньский огонь, и в этом месяце вы найдете в нем взаимопонимание и защиту. Но чтобы определить, какой сферы жизни мы сейчас тоже, к сожалению, не можем прям так далеко уходить, да, это мне полтеории теории придется объяснять. Давайте сделаем так новички просто пропускают эту информацию кто здесь все-таки 99 процентов людей которые понимают о чем я говорю а новичкам вам просто нужно будет дальше изучать и вы разберетесь я думаю что вы скоро разберетесь за что отвечает какая стихия Мира говорит, хочу поблагодарить вас за ваш чудесный календарь, Светлана. Вы меня раз Светланы мостовской путаете, мы действительно с ней похожи. <laughs> я наталья ну календарь желаний, да, я для вас готовлю и или или еще работает, пользуемся около года. Спасибо, потрясающе. Натали, скажите, пожалуйста, если на одну Дату, например, сегодня. И на одно и то же время выпадает две активизации счастливого благородного э и три генерала. вот Давайте так про активизации. А, после меня выходит Татьяна Смирнова. Друзья, это наш преподаватель по цемень и практик наш такой, который каждый день этим занимается. Так что вот этот вопрос приведите, пожалуйста, для Татьяны. Более того, она, конечно, про летящие звезды расскажет, про фэн шуй месяца, так что еще я побыстрее тоже пытаюсь рассказать потому что еще татьяна у нас впереди а как понять где свинка благородный дня и личный разрушитель года и путешествующая лошадь это так бывает вот я все время говорю что каждый элемент каждая земная вещь так же как и человек он имеет разнообразный характер да? вот для кого-то этот человек там я не знаю врача для кого-то это человек плохой врач то да, такой прям вот канавал как называется в народе А для кого-то это мама до да, лучшая женщина на свете а для кого-то это например женщина будет там ну вот этот человек там сплетница а для кого-то там это умнейший там ну, ну, то есть такой разнообразный до да, человек это все в одном человеке точно так же и в этой свинке да она может быть благородным она может быть вашим разрушителем если она сталкивается со змеей она может быть э -э -э -э там еще путешествующая лошадь ну она, она есть путешествующая лошадь и все это будет работать вот как в одном человеке да прекрасная мама сплетница там плохой специалист в какой-то области все же в одном человеке а, так поехала поехали дальше подскажите пожалуйста если столб приходящего месяца дублирует столб дня в карте что-то может значить? какие-то перемены в жизни в личной жизни либо в здоровье будьте осторожны если это ну, надо на карту смотреть. если у вас этот столб для вас благоприятный то все хорошо а если вот он неблагоприятный тогда как-то стригайтесь больше Итак, если земная в годы и месяца а, относится к данной стихии то в небесных столах идет и война, и любовь одновременно. Огонь пытается и контролировать металл, и заботливо выталкивать его, из него вы выталкивать, выковывать. То есть у нас огонь с вами для металла, смотрите, с одной стороны... У нас огонь контролирует с другой стороны они являются друг для друга очень полезными почему потому что здесь у нас дин это огонь металл года без огня не может быть полезным то есть он в этом году наконец-то он хоть как- хоть кому-то сгодится этот металл потому что он пришел на фазе у нас на очень на низкой фазе, и он такой больше нам мешает в этом году, чем кому-либо помогает. А вот сейчас он под огнем может что-то из него сделаться и он может быть таким неплохим. И для огня, чем металл хорош, это деньги, ну такие деньги, которые надо зарабатывать, но тем не менее, один, это единственный инский элемент, который может взять свои такие прямые деньги, потому что э, плавится металл хоть, инский, хоть янский плавится от огня. Вот но к чему это может вести? Вероятные конфликты в финансовой сфере, нарушения ранее принятых договоренностей, полностью стол определяется. Мы говорили, как звезда, а еще не говорили, но говорили на наших, на наших вебинарах, ну закрытых, конечно, как стол банкротства. Кстати говоря, в конце своего выступления приглашу еще раз напоминаю, потому что вижу что в два раза больше участников зашло чем вначале говорила что я обязательно вас приглашу у меня в следующий открытые по деньгам вебинары будут то есть про деньги будем говорить на следующей неделе два будет вебинара так что кто не записался дам ссылочку потом запишитесь обязательно чтобы мы с вами увиделись на следующей неделе про деньги поговорили так вот, сам столб, этот столб, столб банкротства. Будьте бдительны, обходите стороной всевозможные какие-то одно, такие однодневные конторы, одноразовый хотела сказать, но одноразовые тоже, вот, которые обещают какие-нибудь суперприбыли. Вообще, конечно, столб банкротства, он не сказать, что он вот так работает, он так страшно называется, на самом деле там у него более, но ну, более деликатно, скажем так, он работает он приходит и здесь тоже нужно смотреть карты но сама история про то что столб все-таки с банкротством э она может где-то у кого-то сработать я не думаю что вот мы сейчас все там обанкротится весь мир сразу в этом столбе но в общем всякий на всякий случай ушки на макушке надо держать особенно кому особенно людям рельс у которых в карте э в месяце или в году то есть столб месяца или год стоит земная ветвь змеи. Для вас это легкие деньги, и огненная свинья с легкостью эти деньги у вас ее тащит. Вот этим людям надо обратить на это внимание. Вообще для всех, у кого в карте Бадзе присутствует земная ветвь змеи, свинья является личным разрушителем. Да? То есть она сталкивается Но обычно мы, конечно, смотрим либо год... Я вообще разрушителя смотрю только по году. Но некоторые школы еще под дню, например, смотрят, разрушитель под дню, если у вас стоит в дне. Некоторые от всего подряд смотрят, но это другая уже те, тема. И когда вот такая, такое столкновение происходит, то у нас происходит перемена в той области, где, собственно говоря, стоит у нас змея. То есть если погоду это такой... А, ну сейчас, собственно говоря. Это такой уже... Изменения внешнего окружения, да, что-то будет меняться в большом социуме. Если по месяцу, то а, в месяце, то это будет происходить с родителями, вот а, с родителями или друзьями. Если в нет, то с браком, если в часе, то с детьми или карьерой. А, насколько благоприятной они будут зависит а, от пользы, столкновения этих земных ветвей, но в любом случае старайтесь ну, не провоцировать конфликты. Не воспринимайте в штыки все, что вам говорят, близкие и родные, чтобы потом не пожалеть об этом. И обязательно надо быть внимательным за рулем, потому что столкновения путешествующих лошадей могут нести травмы, травмоопасные происшествия. Особенно если столб личности, обратите внимание, либо синь либо квей на змея. Вам лучше спокойно переждать этот месяц, не выпускать пар, не спешите, не торопитесь никуда и вообще ездите 60 километров в час не больше. А, особо опасные травмоопасные дни, особенно люди с такими с такими столпами личности, прям запишите себе эти дни. А, значит, 10 ноября, 16 ноября. 22 28 и 4 декабря. Если в вашей карте присутствует дубликат вот то, что вы по меня спрашивали, да, такой же столб, тут также стоит обратить внимание на сферу этого столпа. Там также возможны некоторые перемены. Если в вашей карте Бадзы в одном из столпов уже присутствует земная вет свиньи, то вы можете попасть в губку или досадную ситуацию. Ну, про самонаказание свиней я вам сказала, а вот про столб, какой столб, где у нас может быть? У нас может быть погоду столб, да, это такая общая сфера, да, то есть э, это такой общий социум. У нас может быть столб по месяцу, это как, какие-то перемены, что-то может быть с нашими родителями. У нас есть столб по дню, я уже сказала, что это столб, здесь у нас дом брака, да, то есть, соответственно, что-то может быть с нашим браком, но если у нас такой столб стоит в часе, то это столб детей, что-то может происходить с детьми, там не обязательно что-то, там должно быть прям обязательно плохое, но что-то что, что -то будет, но на это нужно внимание обратить. Вот Вообще, сами по себе китайцы, они не любят дубликаты, они всегда говорят, что это будет что-то плохое ну на практике это не подтверждается то есть не всегда это срабатывает в плохую сторону ну как бы оно ни было энергетический прилив ноября направлен на улучшение дружеских связей стремление к эмоциональному такому равновесию поиск радости позитива вообще месяц свиньи достаточно динамичный, его энергия способствует перемещению передвижению захочется больше действовать, куда-то бежать и что-то совершать. А это и неудивительно, ведь свинья ⁇ это символическая звезда, звезда, путешествующая лошадь, по которой мы говорили, которая постоянно э подгоняет, заставляет торопиться, даже, э может быть, посплетничать где-то. Особенно это актуально будет для людей, рожденных в год или в день змеи петуха и быка ну змейкам осторожнее нужно быть да только что говорили вот тут надо, надо как следовать следует подумать а не пойдет ли вам ваша активность как бы во вред а, так ну что еще можно сказать в принципе в этом месяце а, энергия динамичная энергия будет способствовать всему быстрому да только направляйте конечно ее в нужное русло берегите себя старайтесь без надобности не находиться в каких-то людных местах да подумайте подумайте в конце концов о том что творится у нас вокруг да вот крыса свинья это сезон воды я уже говорила и если у вас в карте присутствует земная ветвь быка то вода будет просто зашкаливать необходимо обратить внимание на ту сферу жизни которая представлена водой то есть за что у вас вода отвечает тем кому полезна такая стихия воды это месяц будет источником вдохновения в той сфере жизни за которой отвечает вода так что вот обратите на это внимание Значит, друзья, полное, полное такое описание того, что я рассказываю, вы можете в виде статьи у нас найти на сайте будет на сайте опубликовано. Я хочу все-таки перейти к нашим прогнозам по каждому господину дня. И поотвечать наш вопрос наталья если в карте уже есть огонь и на свине, замковый столб еще пришел а как он будет взаимодействовать что будет с тайным тигром? так Ларочка, сейчас на этот, этот вопрос я вам ответить не могу да то есть понимаете если я начну на этот вопрос отвечать мне нужно придется тут по теории сидеть и рассказывать вот в любом случае вот вот то что я сказала если у вас есть этот замковый столб, обратите на это внимание потому что в этой сфере будет что-то происходить либо с родителями либо с детьми либо в семейной жизни откроет всплывет всплывет какая тайна тайна которая отвечает за сфере дерева то есть но ну, что-то у вас может быть это деньги может это дети может это какие-то отношения которые скрывали это может все вылезти выплыть в этом в этом месяце Талисман, бабочка. Так, э, идем дальше. Угу. Сейчас я я пытаюсь читать. Мир точно обанкротится, деньги обесценятся. Фу, Татьяна, Раковый наш. Ну, то, что деньги обесценятся, я с вами согласна что это произойдет прямо в этом месяце я за это не, не могу вам ничего сказать причем э, на обесценивание денег да я согласна причем здесь не про российский рубль идет а про обесценивание денег вообще то есть э, доллар это тоже не вариант который там печатает станок постоянно да и которые рано или поздно превратятся в те же бумажки которые они которыми они и есть да поэтому Поэтому, ну, если у вас есть деньги, и вы давно хотите купить домик, то уже покупайте вы его. Или если вы хотите, там, я не знаю, там земли купить, там, виллу, я не знаю, что, может, и яхту хотите, машину, то, конечно, лучше иметь не деньги. Это факт. А если дни в году стоит змея, то этот месяц приведет э, к переменам. В доме брака да друзья давайте я чуть-чуть продвинусь либо либо я могу поотвечать вопросу тогда вам весь прогноз практически придется читать на сайте сами да? значит друзья что нам нужно посмотреть а, значит к рожденным давайте в день дракона придет прекрасная звезда красный феникс только для тех у кого в дне стоит дракон столпе дня если вы желаете расширить круг своих знакомств Тобою погуляйте в направлении обезьяны, крысы или петуха относительно своего дома. Как это сделать? У нас на сайте. Вы заходите, есть шаблон 24 горы. Сейчас я вам покажу. Господи, ты боже. Значит, вы смотрите, вы заходите в расчеты. В самом низу будет шаблон 24 горы. Там такая карта, вы вводите наверху свой, и на карте уже стоит шаблон. Вы вводите свой дом, ну или офис, от, от чего вы хотите идти гулять, да, вы вели, и вы посмотрели, в каком направлении обезьяна, вот эти иероглифы ищем. Обезьяна, делайте скриншот, короче, все, все драконы делайте скриншот. И вы смотрите, в каком направлении есть кафе. Идете в это кафе, гуляете, думаете о том, что хотите с кем-то познакомиться, садитесь в кафе, переписывайтесь на сайте знакомств, и все у вас волшебным образом происходит. Вот для всех, у кого в карте бадзы в открытых небесных словах есть вода, актуальна. Ну, сфера, конечно, воды, уже я уже сказала. Тем, кто родился в месяц крысы, в ноябре самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. Ведь, дорогие друзья, для нас с вами земная ветвь в свинке, символическая звезда, небесный доктор, так что смогут поставить хороший э, диагноз, правильный, назначить правильное лечение. Ну и в ноябре нужно посмотреть, что для вашего, вот здесь вот господин дня, что для вашего господина дня, явля... а, вот, как раз я говорила, за что у вас отвечает тот или тот. Вот как раз вы можете посмотреть, за что у вас отвечает огонь и за что у вас отвечает вода. Да? За какие сферы. И здесь у нас, сейчас мы быстренько пробежимся по прогнозу, кому нужно более детально, он у нас есть в соцсетях раз он у нас есть на сайте enpugachev.com в статьях 2, так что не бойтесь все никуда ничего не улетит, все успеете узнать. Итак, для элемента личности, если вы дерево индийская или янская, то для вас что приходит? Ресурсы. Значит, пришло время учиться чему-то новому, навестить старших родственников, помните, я говорила, и а, обращаться за советами к более а, старшим, мудрым людям. Но если ваша карта холодная, если вода не полезная, вот если она перегрета, много жары, то тогда вот это холодная свинья для вас будет хорошей. Если у вас, ну если вы родились особенно летом или весной, все будет хорошо, вот хорошо. Если вы родились и так в холодное время, осенью, зимой, если карта холодная, то конечно не дереву это дерево Ян, не цветку это дерево И. Свинья не является полезным ресурсом ни для одного, ни для второго. Поэтому э -э, знания могут быть, э, которые вы будете получать, какими-то запутанными советы. Э -э, ну, кстати, вот с родственниками советами, ну тоже тут нужно, может быть, фильтровать. Но все равно, э -э, если, конечно, ресурсы полезны вот в таком холодном варианте для вас, то например у вас нет воды вообще в карте вот приходит вода конечно родственники будут полезны идите за советами это еще и недвижимость может быть это еще и родители могут быть это еще и здоровье может быть да? То есть ресурс это вообще такая большая категория подумайте об этом но желательно чтобы она была полезна для вашей карты а если вы элемент личности инский или янский огонь во-первых пришла власть ну власть не такая страшная, которая на, ну, нападает, да, то есть на ка на маленький огонек напади свинье. свинья. Свинья же это океан, она его сразу любой огонек снесет, да. Поэтому приходит власть, а, и здесь, конечно, что что у нас с вами происходит? А, здесь власть нападает, потому что помните, я говорила, есть дерево, то есть она потихонечку начинает приносить нам пользу это очень важно более того есть благородный человек да? есть наш с вами полезный бог ну для динов это полезный бог тигр для бинов конечно это не полезный бог но сам, сама возможность получить для нас и для бинов и для динов благородного человека то есть мы сейчас дорогие огни нам нужно что делать идти к старшим товарищам спрашивать тоже какие-то советы. Ну, вот с другой стороны, приходят какие-то грабители богатства, это люди, которые наши окружают. может быть, и братств для братство, для кого-то братство, для кого-то грабители. А так что у вас могут еще поддержать, принести уверенность, решительность вам. Возможно, новые знакомства, контакты, укрепли укрепляются рабочие, деловые партнерские связи, происходит расширение круга общения ну и конкуренты, конечно тоже будут активироваться тут надо смотреть по карте насколько вам полезен или полезен тот огонь огонь который приходит более того в этом месте возможно помощь со стороны ведь для бин и, и для бинов и для динов я уже сказала что свинья это благородный человек так что спешите за тем чтобы ну, воспользоваться этим да? Вот, но ну, не забывайте, что если в вашей карте в столпе есть уже свинья, то это вы еще можете стать для кого-то тоже помощником. Только, конечно, не надо лезть со своими советами впереди провоза. Но в принципе, если помощи просят, вы можете быть благородным человеком и тоже кому-то помогать. То есть такая в круговорот воды в природе да? вот круговорот в нашем случае энергии в природе да? Итак, для огня для огня бин или а, дин ноябрь очень хороший месяц месяц в котором много можно общаться Будут какие будут какие-то знакомства, будут какие-то люди, которые могут нас поддержать, могут быть нашими благородными. Для и янской земли в ноябре приходит энергия ресурса и богатство возможно увеличение работы, которое принесет естественно увеличение денег, но также могут быть незапланированные траты и вот какие-то всплывающие долги. Если при укорененном элементе личности у вас есть металл, то вероятно воплощение денежных каких-то целей. А, если корня нет, что такое корень? То есть вот такие же знаки должны быть коричневые знаки у вас должны быть в карте в земных ветвях, то есть на нижней, на нижней, в нижнем, э, в нижней строчке это называется корни. А, дальше если корня нет то проблем с административными органами могут предостерегать за каждым углом тщательно проверяй, проверяйте все подписываемые документы вероятность для а, вероятность для ну, инской, янской земли получить деньги через свои знания очень вели велика. Но для этого стоит проявить творчество предпринять нестандартные действия. Собака, обратите внимание, ну да, да, да, не, не, со, ну, не собака, а янской земле нужно обратить внимание на какие-то административные структуры. В их лице вы можете найти помощника для реализации своих планов. Для людей, у кого господин дня янский и металл, то в месяц власти будет власть и самовыражение вам захочется проявить себя захочется активно действовать и быть все время на виду захочется воплощать в жизнь идеи зарабатывать на этом деньги люди с элементом личности Синь, с инским металлом да посмотрите вот на такой знак приходит самый главный полезный бог любое дело найдет поддержку и понимание окружающих а для людей янского металла все будет может быть не так хорошо они у нас янский металл не любит воду а, существует вероятность отойти на второй план не быть успешным и прослыть таким может быть даже через чрезмерно напористым человеком от расстройства женщины могут потянуться нас потянуть на сладкое а, там депрессии лишний вес и все такое выход из сложившейся ситуации лучше засесть за книжки да? Ведь для, людей виньят, для людей Ген, свинья, звезда академика знания в этом месяце будут усваиваться проще а времени для претензий к другим останет, будет оставаться все меньше так что и геном и синим нельзя как бы такой месяц который ну, неоднозначный. неоднозначные нельзя сказать что он хорош для ну, реализации задуманного но с другой стороны и не сказать нельзя что сказать что он провальный то есть поэтому обратите внимание на то что вы говорите кому вы говорите обратите на субординацию и никаких проблем тогда ноябрь вам не пронесет но месяц неоднозначный конечно если вы э, вода инская или янская то ноябрьские энергии будут представлены для вас будет представлять для вас богатых друзей. Этот месяц принесет вам больше мыслей и забот, так или иначе, связанных с деньгами. Возможно, увеличение работы, которое принесет и увеличение денег. Но также могут быть незапланированные траты и тоже какие-то всплывают долги. Но нужно помнить, что божество богатства ⁇ это не только деньги, в прямом смысле этого слова, это еще и навыки. То есть вполне возможно, что вы... Придете на какой-нибудь курс, приобретете новые навыки и потом сможете зарабатывать деньги. То есть это какие-то умения. Вот, чем больше у человека трудолюбие, тем выше отдача. С другой стороны, вам необходимо четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость, не совершать каких-то таких вот ненужных вам трат. Вы достаточно сильны в этом месяце, у вас увеличиваются контакты с друзьями, с, кон, с конкурентами, вы сможете э, твердо стоять на своей позиции и не поддаваться искушениям, старайтесь. Не себе слишком много в избежание того, чтобы эта информация, в общем-то, не обернулась против вас же самих. людям Рен, люди Рен, обретут небывалую уверенность. Им захочется свернуть горы. Но надо быть осторожнее. Год еще не закончился. Грабители еще сильны. В крысе, которые сидят, да. Рен может влюбиться или проявить благосклонность, тратить больше обычного на свои хотелки. И распространяться и не распространяться об этом. А люди с элементом личности Квей могут э, людей э, предостерегать травмоопасной ситуации. Свинья несет звезду овечий нож, контролируйте свои слова, следите за своими эмоциями, не дайте кратковременные вспышки гнева навредить самому себе. И Реном и Квеем в ноябре на ваши друзья будут контролировать ваши деньги. А, не советую конечно вот, в, в, в, а, ну может быть, не советую вам сейчас в этом месяце своими друзьями вступать в какие-то такие а, взаимодействия да, где деньги будут там пополам или еще как-то Ситуация может быть не очень, конечно, приятна, но если вы постараетесь и разработаете план действий, будете вести такую более дисциплинированную жизнь, благотворительность хорошо для вас в этом месяце, то и потерь денег тогда не будет. Конечно, надо смотреть у каждого в карте, насколько благоприятна или неблагоприятна приходящая стихия воды. То есть, вот это вот такой основной то есть все что я даю это так все-таки э, ну это конечно не индивидуальный, не индивидуальный прогноз Итак, что мы с вами должны понимать мы должны понимать что смена сезонов она всегда э, сл сложная в плане здоровья до да, организм не привык и э, э, нам с вами нужно вот вот из этой энергии Инь, ян, ян, инь перейти. Янская энергия, энергия жары, солнца. Инская энергия зимы, тишины. И нам, конечно, как я уже говорила, нам бы лучше плыть по течению, чем против течения, да? То есть поменьше активности. Ну, какой активности? Физическая активность все равно должна быть, но просто она должна быть в меру. Может быть, там побольше гулять, например. Вот и нам нужно эту э, накопить достаточно инь, чтобы ведь войти э, войти в весну уже тоже и с, и, и с Ян, в общем, чтобы это у нас была гармония с вами. Я вам подобрала несколько советов. Все эти советы из китайской медицины, э, но они, в общем, не очень сильно, э, как бы расходится с, с тем что и мы с вами привыкли день делать первое что нужно сделать раньше ложиться раньше вставать вот сама практикую который день вставание в 5-6 утра пока очень тяжело дается. сегодня в 5 30 стало ну так <къем> тяжко вот ну и надо ран, раньше ложиться. но это сейчас уже всем известная да, история тем более тем более с коронавирусом потому что мелатонин который вырабатывается при засыпании до 12 часов, желательно там часов 10-11, чтобы уже спать, чтобы хоть сколько-то его выработалось. Мелатонин это сейчас чуть ли не единственное какое-то лекарство, которое, э, ну во всяком случае по американским там всем этим протоколам, которым лечит ковид, да? вид Все остальное вообще никак, да? Витамины, мелатонин, вот. Ну, собственно говоря, его можно конечно в таблетках еще принимать, он есть у нас в аптеке. Ну лучше спать да. правильно вот обязательно деваться по погоде да? то есть конечно я сама так люблю ходить в кроссовках из голыми щиколотками но давайте хотя бы не в этом году он слишком холодный в сочетании с этим месяцем и с ковидом. я думаю что это не очень хорошая идея да? даже даже если это модно как я уже сказала экономить силы то есть, ну, это китайские советы, кстати говоря. Здесь я понимаю, что, можно, возможно, среди вас очень много тут и профессиональных спортсменов. Ну, как бы, соизмеряйте со своими, со своей жизнью все, да? Китайские советы, что а, там нужно побольше гулять, заниматься, конечно, спортом. Если позволяет погода, понятно, что это все на улице, да. А, но все равно при этом, как бы считайте, что нужно двигаться не очень быстро, чтобы не потеть, потому что теряется ян, а нам нужно, чтобы ян и как-то нас сохранялась То есть, ну, если вы молодой здоровый организм, силы будут быстро восстанавливаться, а если уже не совсем юный организм и с, не совсем может быть и здоровый, то, конечно, нам вот этот баланс он, он нужен просто для здоровья. Да? вот Чтобы сохранить я нужно есть горячие блюда. Какие-то нам нужно супчики на мясном бульоне. Обязательно. В китайской медицине вот эти горячие бульоны ⁇ это такой обязательный момент. Чтобы накопить инь, нужно есть мясные продукты, основ, основные вкусы зимнего сезона, которые идут на пользу и питают инь. Это сладкие, кислый и умеренно соленые. Там рассольник, соленые огурцы, квашеная капуста. Ну, это тоже такие ферментированные продукты, которые очень полезно а Все пойдет на пользу, но нужно понимать, что сладкий вкус нам сразу скажет, о, можно торт. Нет, торт нельзя это не те э, быстрые углеводы которые мы понимаем да? это э, это с китайской точки зрения как раз мясо вот. э, не все едят мясо я знаю что не все едят мясо ну я вообще здесь не пропагандирую никакую форму питания как вы понимаете да э, я просто говорю что вот в китайской медицине да э, предлагается, скажем так. И среди моих знакомых очень много вегетарианцев, и я как страшный мясоед <сёк> все время с ним о чем-то спорю, э, с ними. Но э, здесь уже каждый все-таки, наверное, придерживается, я не знаю, как минимум со своим нужным врачом, если у вас есть хоть какой-то путевый врач, не, не, не тот в поликлинике, который вас видит 10 минут и больше видеть никогда не хочет, а хоть какой-то более-менее там приличный врач, с которым вы можете. Как-то советоваться, если нет, нож ну потратьте деньги, сходите к хорошему врачу, заплатите, да. Ну, тоже по знакомству найдите, такие врачи есть, которые посидят с вами час, два, три. Мы вот недавно были вот с ребенком такого врача. Господи, мы уже еле ушли просто оттуда. Думаю, ну что ж такое-то? Просто думаю, ну просто полдня она нас потратила. Вот а, и обсудите со здоровьем и ту схему питания, которую сейчас уже все врачи начинают переходить на то, что все-таки питание должно. Все уже понимают, что вся проблема от того, что мы едим. Вот, поэтому а, дайте нам такого врача. Не могу дать, не могу. Она научный сотрудник, мне и самой дали по большому-большому плату. Большому она научный сотрудник и она нас так вот принимала в, как бы это сказать, ну ну не знаю, в общем, не то, что она сидит на приеме, да. Ты, таких врачей, врачей их прям искать, искать надо, да. Вопрос не с тем. Скажите, пожалуйста, а ваша активация только активации подтягивательщие? Так, стоп. С активациями сейчас я, я побыстрее попытаюсь все рассказать. Сейчас Татьяна у нас выйдет про все активации. Таня вам все расскажет. У нас еще Татьяна Смирнова, хорошо? А, какого цвета делать в маникюр в ноябре? Значит, Людмил, значит, смотрите, девочки, цвета огня, Что нет? Значит, у меня карта холодная, все холодное, почему огня не добавит Ну, как вы понимаете, маникюр, цвет волос, это все к фэншую имеет, ну, очень такое отдаленное, да, отношение, ну, так прикольно немножко, да. А, так, про бобовый суп я думаю, уже все почитали на этом слайде. Давайте про согревание денежной звезды. Приглашу вас потом еще на свой следующий открытый вебинар. Потом Татьяна выйдет и вам расскажет про летящие звезды, ответит про все активации. Я специально стараюсь побыстрее свою часть провести, потому что я понимаю, что выдержать двух преподавателей, одного прослушать, и второго достаточно сложно, и чтобы вы успели максимум взять полезного из нашей сегодняшней встречи. Итак, для новичков говорю, что такое согревание денежной звезды? Согребание денежной звезды ⁇ это такая м -м, прекрасная активация, которая дает возможность нам с вами немножко поволшебничать извините меня за это слово, э -э значит, с, с, с точки зрения денег. Читаете или делаете скриншот сейчас, как делается эта активация? Да? Мы греем звезду в определенное время, в определенном месте. И, э, пожалуйста, правило сейчас делайте скриншот, кто еще не знает, я просто каждый месяц рассказываю, думаю, что все уже знают. Другие школы ее рассчитывают за деньги дают, мы ее даем все время бесплатно. А, как и многие активации, она игра, как как это работает, сейчас расскажу Дело все в том, что некоторые говорят, мы грели вашу звезду два раза, ни разу денег не приходило. Все зависит от того, насколько, в какой хороший вы удачи. Вот ваша астрологическая карта. У нас есть еще периоды удачи, и каждая десятилетка приходит. Она может приносить нам так же, как месяц, какие-то прекрасные звезды, а может какие-то плохие приносить звезды, и мы можем с вами процветать в какой-то десятилетке, а в какой-то наоборот, да, уходить вниз энергетически, скажем так. Так вот, если вы в удаче, у вас, как правило, хороший фэншуй. И люди греют один-единственный раз эту звезду, и деньги приходят. А у кого удача не очень, да еще и фэншуй плохой, то, ну я не знаю, может быть, ее там 20 раз надо эту звезду погреть. То есть зависит от. Э, все зависит, все как всегда, индивидуально. Но то, что это работает, это факт. Уже сотни подтверждений от э, всех моих учеников как это работает Итак, так ноябре у нас всего три даты 15 17 29 делайте сейчас скриншоты где мы делаем мы находим по шаблону 24 горы все тот же шаблон лена вам ссылку давала его можно скачать там есть видео у нас накладывать этот шаблончик на на свою квартиру или просто хотя бы ищите по градусам и там греете просто ищите по градусам где находится встаете в центр квартиры берете телефон в телефоне берете бесплатно компас скачиваете и ищите где у вас нужный градус можно даже без шаблон 24 горы просто найти градус но шаблон 24 горы нужно посмотреть чтобы посмотреть какие градусы за за что отвечают, да? и так находите э, лучшее время для начала согревания то есть вы начинаете греть в определенное время обычно я беру маленькую свечку таблетку ставится она еще желательно во что-нибудь такое водное чтобы уже огонь точно никуда не перекинулся и горит она у меня уже до конца пока не догорела пусть и горит не используется час для начала согреваний. Не используется вот это вот эти часы не используются Но если вы там начали в 9, с 9 до 11 и у вас еще там что-то там догорает да где-то например ну здесь нигде ничего не догорает так что в эти часы не пользуемся да кому не стоит проводить эту активацию вот люди которые в этот год рождены часто спрашивают говорят у меня муж там например там дракон да а муж пусть на работе побудет в то время когда вы делаете эту активацию или там мама мама пусть пойдет погулять пока вы делаете эту активацию ну, вот таким образом можно здесь есть еще одна хитрость это нужно перевести у нас есть калькулятор солнечных двух часовок все в том же разделе где у нас расчеты где шаблон 24 горы там можно ввести город то есть вы можете просто взять время которое я вам даю Ой то нажал вы просто можете взять время которое я вам даю а, вот вот так вот там, тупо с 9 до 11 а можете еще перевести на солнечное время по-разному делают разные школы по-разному я перевожу я уже так привыкла я так перевожу его вот календарь солнечных двух часов то есть вот вы заходите вписывайте свой город и ваш гор видите например там час миг будет не с 9 до 11 в москве а с 9 30 до 11 30 ну вот так значит друзья чтобы я хотела еще у меня есть давайте 10 минут до татьяны я вам хочу сделать э, два, потом пост у, постараюсь. Для лучшего эффекта лучше все шесть раз одно желание. Да нет, мы одного, вам может и одного э, хватить. Можете несколько раз сделать. Если я на работе, то можно моей дочери поставить. Можно, но обычно срабатывает тот, кто делает. Вот кто делает. Возьмите тогда какой-нибудь там, может быть, ночное время и сделайте сами. А, под одну свечу или разные? Ну нет, у дочери своя, у вас свое. Две свечи нужно греть. Да, можете в одно место, но две свечи и каждое свое желание. Скачать не получается шаблон. Лена Пирогова, а, Лена Пирогова, посмотри, пожалуйста, почему у нас получается скачать шаблон, нет доступа к сайту. А, может быть, к сайту, может быть, много людей зашли, вы прям на наш сайт не можете попасть? Или оттуда, откуда шаблон скачать? Ну сейчас Лен пирогова посмотрит, что там. Вот Алён пишет, что на работе можно греть. Ну кстати, да. А, откуда скачать не получается? Лена пирогова пройди пожалуйста шаблон 24 горы посмотри скачивается у нас или не скачивается у кого проблемы со скачиванием можете написать нам на почту на нашем сайте заходите адрес нашей почты на нашем сайте вот вот если что кто не знает но если вы сюда попали то у вас какой-то был собак. пугачева ком сейчас лена посмотрит верните предыдущий слайд какой слайд вам вернуть? Сейчас вот этот, да? Значит, друзья, давайте сейчас до того, как выйдет Татьяна Смирнова, всех предупреждаю, не разбегаемся. Сейчас выходит Татьяна Смирнова, отвечает вам про активации, рассказывает про фаншу летящие звезды. Так что все, пожалуйста, остаемся здесь. Я хочу вас пригласить, кто вдруг не видел значит на во-первых на мой на мои открытые вебинары про деньги в вашей судьбе мы поговорим про деньги в вашей судьбе 10 ноября во вторник это будет в 13:00 а 12 ноября в четверг в 19 Лена Пирогова будь добра вот она нам дала сейчас дает ссылку кто не зарегистрировался на этот вебинар ну вы про него никогда сами не вспомните не зайдете мы вам пришлем приглашение более того, подарок, правила выбора кошелька. Вот зарегистрируйтесь. Вебинар буду вести я. Будем вот так не про все на свете говорить, как я здесь говорю, а только про деньги. Но я предупреждаю новички, которые придут, там такой уровень, ну не совсем для новичков, чуть повыше. Но для новичков просто будет интересно, ну разбираться карту свою посмотреть, что-то поняли, что-то не поняли, все равно я думаю вам будет интересно. То есть мастер-класс для тех, кто хочет понять свою денежную дачу, вот. И мы с вами поговорим про деньги, поговорим, как подстраховаться во время кризисов не расходились лена я уже сказал три раза не переживай сейчас будет по фэн-шуй прогноз по фэн-шуй как понять когда позволить себе тратить а когда придержать деньги как создать стабильность в жизни где и какие деньги вам предназначены как создать финансовые подспорья вашим детям Ну, в общем поговорим конечно кто зарегистрировался получит правила выбора кошелька чтобы в нем всегда водились деньги, такой бонус. И мы с вами, вот у нас на 10, значит, на 10, я там еще, значит, 12 будет повтор. 12, кстати, в 19.00 будет, да. Будет повтор. Друзья, мы о чем будем говорить? Благоприятные признаки в карте для обретения богатства. Полезные божества в карте Бадзы. Какие полезные божества вам приносят деньги? Какие приносят большие деньги, а какие ничего не приносят, и в чем тут противоречие? Различные пути прихода легких денег в карту. То есть у нас мы понимаем, что могут быть родители, могут быть муж, могут быть просто премии, может мы просто удачно бизнес свой делаем. Поговорим про это, разберем, когда символы богатства в карте могут принести действительно большой доход, а когда показывают на то, что вы можете разориться. Посмотрим примеры на карты реальных людей, звезд. И вот это тема наших вебинаров открытых. Потом, конечно, будет курс закрытый, но закрытый курс у нас будет, в принципе, для тех, кто уже, ну, как бы это не совсем для новичков, конечно. Для новичков вы просто приходите, посмотрите, если вам будет интересно, пойдете на начальный курс к нашей Светлане Востовской, к нашему преподавателю, и все разберетесь, тоже будете все знать вот это а, значит, это то что нам то что касалось а, значит это то что касалось открытого бесплатного вебинара приходите и еще у меня супер новость для вас потому что сколько мы его не продаем мы его начали продавать с лета но все равно есть люди которые спрашивают а где ссылка друзья каждый год наша школа готовит прогноз на следующий год прогноз мы его называем талмуд он состоит из 500 страниц там все по фэн-шуй по бадзи, по семей по выбору да он у нас сейчас стоит дороже там динамическая цена которая поднимается Она вот ну к новому году будет стоить 9 900 сейчас он там в районе там пяти что-то там тысяч рублей у нас стоит на сегодняшний вебинар вот здесь сейчас я Лену попросила дать скидку, там, я не знаю, нескольких месяцев назад, которую мы сейчас даем только для своих, только вот если вы сейчас его заказываете. Его можно заказать за 4 900. Лена дает ссылку сейчас в чате. Это, друзья, прогноз, который мы готовим, несколько преподавателей, методистов. Как я говорю, для новичков это просто клад, потому что там все расписано там все расписано с таблицами с картинками с примерами и для вас это ну вот вот просто руководство на каждый день все кто у нас покупал в прошлом году в этом году его естественно заказывают. для профессионалов это еще более нужная вещь потому что вы сами вот это все считать не станете а там есть активации которые вот вы покупаете каждый месяц у нас вот в этом вот вы сколько вы только сэкономите денег на активациях. там есть активации все рассчитаны на весь год вперед а, то есть что какое содержание там есть огромный раздел по бадзи. общий прогноз на 21 год общий прогноз, прогноз на каждого на год для каждого элемента личности, для каждого господина дня. Помесячный прогноз по бадзи для каждого элемента личности, божества помощники на каждый месяц. Ну, конечно, огромная половина практически половина, если не большая часть это фэн-шуй. Согревание денежной звезды на каждый месяц. Рекомендации на каждый месяц по летящим звездам. Вот то, что сейчас вы будете слушать, там все уже у вас просчитано, описано. Переезды в 2021 году лучше направление опасности. Вталкивание богатства на каждый месяц. Активация благородного человека на каждый месяц. Переезды в 2021 рекомендации по каждому направлению. Активизация звезды академика на каждый месяц. сталкивание людей. Активизация для привлечения любви клиентов в бизнес других людей. Бог счастья, Бог богатства на каждый месяц. Вот я почему говорю для профессионалов это важно, потому что вот если вы консультируете хоть немножко консультируйте хотя бы вы что-то немножечко знаете из бадзы, вы можете из этого нашего талмута вот вы человеку сделали маленькую консультацию там что-то рассказали про господина дня про его столкновение про его божества а из нашего талмута вы можете ему еще страниц на 200 вытащить всяких рекомендаций написать по его господину дня написать какие-нибудь дать активации вам не надо этого всего считать. Вы, конечно, можете это посчитать. Так, посидите пару-тройку, четверку месяцев, да, и все это вы тоже посчитаете. А здесь уже все есть. Все это проверено, перепроверено, потому что мы друг за другом тоже проверяем и смотрим. Там есть раздел цемень самые сильные активации по цемень. Птица падает в гнездо, зеленый дракон поворачивает голову на каждый месяц года. Наш преподаватель по здоровью Светлана Мостовская написала, пишет очень большой раздел. Общие тенденции года по здоровью. На какие органы обратить внимание? Тенденции по здоровью для каждого элемента личности. На что обратить внимание? Наказание года. Друзья, его можно заказать по цене лета. Он у нас каждый месяц растет. Он будет стоит 9 900 к Новому году. По летней цене за 4 900 его можно купить только пока идет сейчас вебинар. То есть, это на этой странице вы там даже увидите, что там есть счетчик. Это счетчик, который не этот ценник считает, а он все время поднимает цену там каждый там, месяц или там, два раза в месяц. А, а, а вот Лена именно на сегодняшний вебинар я попросила опустить, потому что у нас заказывают этот календарь ну, сотни людей, конечно. Тенденции по здоровью для каждого, наказания года, столкновение у кого больше шансов забеременеть в 21 году, символические звезды здоровья, рекомендации по сохранению здоровья, все это там будет. Ну и, конечно, выбор дат. Все, что мы тут рассчитываем у вас будет, все это в такой хорошей настольной книге. Если хотите это все распечатать, мы в электронном вам его высылаем, вы можете это все распечатать. Хорошие, плохие дни для каждого месяца, период ретроградного Меркурия, дни без богатства, более того. У вас будет бонусный урок, то есть за эти за 4 900, которые вы сейчас покупаете, вот все, все, все, у нас только активации, вы знаете, сколько стоит, да, на каждый месяц, вот, то есть вам даже активации покупать не надо будет потом. Так вот, еще будет бонусный урок с нашими преподавателями, обычно мы постараемся к новому году дать, но мы, вы должны понимать, что год китайский новый год начинается в феврале, да? То есть мы выдаем его к Новому как бы году, вы там на каникулах познакомитесь, почитаете. И в январе мы собираемся с преподавателями и отвечают преподав... наши преподаватели, нашей школы на все интересующие вас вопросы по этому самому талуку. Если что-то непонятно, все пишите, все, все рассказывает. Так что сейчас чтобы его заказать только в течение вот вот того времени пока идет у нас с вами вебинар вам нужно перейти по ссылке Спасибо большое. Да. и а, пока идет а, пока вот во время вебинара у нас 4 900 это эта цена вот я сейчас для своих даже вот кто у меня в платных группах могут подтвердить что вот мы для своих такие цены да, давали а, и здесь вот буквально для тех, кто сейчас заказывает. Цена вообще на этой странице, то есть вы зайдете там завтра на эту страницу, вы увидите, что она там, я не знаю, она там динамическая, сейчас где-то, наверное, в районе 5-6 тысяч, ну, в смысле, там, там, к 6 тысячам, наверное. А вообще будет, вот она у нас 9-900. И вы получаете полный прогноз. Я вам еще хочу просто показать, как это красиво. Вот я из прошлого года вытащила несколько страничек, чтобы вам показать, что это очень красиво оформлен то есть мы еще отдаем как в копирайтинг чтобы это все нам сформировали это все с, со схемами это все с, видите с примерами где все описывается куда смотреть на что смотреть это все с какими-то красивыми картинками это все вот увидеть прогнозы по здоровью это все очень красиво оформлено это все вот в таких прекрасных таблицах там очень очень много всего видите там не без богатства видите там какие-то хорошие дни то есть это не только теории там 500 страниц иди читать нет это и теории и практики и таблиц то есть вот вот такой у нас вот такое мы с вами для вас подготовили готовим каждый год и надеюсь будем дальше готовить большой труд мы его начинаем готовить за полгода все преподаватели нашей школы методисты сидят с этим прогнозом и э, такой ну гигантский труд стоит он недорого только потому что у нас его массово покупают но он абсолютно необходим всем если вы новичок у вас будет на весь год прогнозы вот просто смотрите себя мужа ребенка и читаете на каждый месяц все прогнозы если вы как я уже сказал профессионал ну это прям вообще это прям настольная книга вам голова не болит консультации берете 80 процентов можете брать свои консультации из наших прогнозов, все посчитано, все написано, все уже рассказано и вставляйте в свои консультации, бога ради. Все супер удобно. На этот год покупала, жду на следующий. Спасибо, Таня. Наталья, можно ли сейчас оформить календарь оплатить в воскресенье? Я, я думаю, что можно. Да, друзья. Вот чтобы вот эта цена осталась, нужно сейчас перейти по ссылке, сделать заказ. Оплатить можно чуть попозже, ну не так, что вы знаете в январе, в январе, когда он стоит 900, вы решили, о, у меня есть там ссылка за 4900. Можно, конечно, оплатить, наверное, там в течение. Лена сейчас напишет в течение какого времени, но а, для того, чтобы зафиксировать, да, нужно сделать заказ сейчас и желательно оплатить. Сейчас вы Татьяна у нас расскажет вам еще все по по фэн и по летящим звездам, по вашим любимым активациям. Все, вы, я уж так поняла, что вы готовили вопросы. Да, все уже все его купили, купила. Его да, да, да, прочитала про кошелек. Ой, сейчас не знаю. Подождите, а, скажите, я оплатила отправила чек оплаты. Когда пришлют руководство? О! Самое главное, не сказала. Господи, простите меня. Мы его еще пишем, друзья. У нас такая такая цена, потому что мы его еще считаем. А, все это руководство к вам придет в декабре месяце. То есть, да, если вы хотите, чтобы он вам стоил не 9900, а 4900, его оплатить надо сейчас, и получите его в декабре. В декабре его тоже можно было оплатить, но он будет уже стоить у нас там уже 89 тысяч. Вот. и руководство по элементам личности руководство по годам будет все там, вот, ну, и там просто 500 страниц э, руководства да и по элементам личности по годам э, и, да извините бога ради надо было с этого начать что что такая цена потому что ну, у нас его начали мы его начали продавать летом я просто думала, что все знают об этом что его получит только зимой и э, извините бога ради да, я что забыла что здесь есть новички Руководство будет зимой. Он у нас в работе, в огромной работе, то есть все сидят, пыхтят, и копирайтинг и все такое. И в декабре мы вам его разошлем, но он вам понадобится только в феврале 21 года на минуточку. Мы, конечно, вам его вышлем заранее, чтобы вы почитали, посмотрели, пришли на мастер-класс, позадавали вопросы. Мы вам еще тоже что-нибудь расскажем обязательно, так что не переживайте что мы все готовим по всем наукам да у нас тут по всем наукам бацзы фэншуй семей все все прям расписано отражено ну любой человек который первый раз ко мне зашел сейчас на вебинар разберется вот все друзья татьяна смирнова выходи пожалуйста да я уже пойду наверное О, уже заканчиваем я могла бы вас слушать сутками. Спасибо огромное за проведенное с вами время. Ната вам спасибо большое за, за такое, да. Ну, я думаю, что вам с Татьяной тоже понравится. Я в этом даже уверена. Таня, привет. Да, вхожу.